Жалкий трус. Этот протас не сможет прятаться от меня вечно. Я найду его и... Керрига, протасы убили Заша. Вот Саша. Вот Жаль, что церебралы не могут умереть по-настоящему. Полагаю, сверхразум скоро воскресит это недоразумение. Боюсь, что нет. Протасы нашли способ убивать церебралов который не позволяет воскрешать нас. Им даже удалось на время парализовать сверхразум. Выходит, Дасадар лишь отвлекал мое внимание. Я его недооценила. Без своего хозяина стая Саша вышла из-под контроля и теперь угрожает всему Улью. Церебрал, уничтожь ее, а я займусь протосами. Приветствую, зрители, подписчики моего канала, всем любителям Старкрафта также привет. Мы продолжаем компанию Старкрафт ремастериза за Зергов. Так что, я думаю, можно его пропустить. С прошлого выпуска могли его вы увидеть, это вступление. Давайте нападаем пока что на Зергов. Это враждебные, получается, зерги Из другой стаи, которая откололась И мы просто, ну так сказать, очищаем эти земли от одичавших зергов Которые потеряли своего хозяина Так что не думайте, что здесь какая-то гражданская война, все дела Это лишь небольшой локальный батл. Давайте атакуем оставшиеся здесь здания. Плюс еще дожидаемся, когда тут очищение произойдет. Хотя мы можем ставить прямо на этой слизи. Потому что какая разница, что она, что она врагом была поставлена, что моими рабочими. Это, в принципе, обычная слизь. Ничего в ней особенного мы не видим. Так, давайте-ка ставим пока что сооружения, дополнительные для защиты. Потому что наверняка враждебные зерги будут нас атаковать, пытаться выгнать отсюда. Надо укрепиться, как всегда. Так, ну что, пока мы ничего не можем строить, конечно же, потому что у рождения нету. Ну, точнее, улучшений мы можем ставить, да, подчеркну. Не совсем верно я выразился. А верлорды пускай остаются внизу. Им ничего не грозит, они будут просто себя охранять. <смех> Ладно, глупость какую-то сморозил. Будут просто сидеть, короче, там, летать. Ничего не делать, Давайте там лимита побольше. Так, инкубатор ожидаем, пока появится. Я атаковать дальше не собираюсь. Хоть вроде неплохая армия, но извините, если там будет э, множество э, гидролизков, либо же собачек, я могу потерять свою армию. Я не хочу этого допустить. Так что я нападать не буду. Вот видите, уже какие-то тут бродят ходят, бродят поблизости к Ну, это всего лишь, конечно, единичный гидролиск, но все равно не стоит уж сильно наглеть, нападать. Можно было бы, в принципе, просто разведать пока что наши нашими муками. общую ситуацию вокруг. Так, ага, смотрю, тут уже рядышком есть база противника. Причем она вроде как неплохо укреплена. Как от воздушек, так и от наземных отрядов. Локальный геноцид зергов. Да, это несогласные зерги, которые придется устроить геноцид. Не знаю, почему Королева Клинков не может их переманить на свою сторону. Это же не какой-то там амун или, не знаю, какие-то другие враждебные зерги. Это, по сути, обычные зерги, которые остались без хозяина. Собственно говоря, во второй части мы будем... Ну, то есть, как вы помните, я играл миссию... Когда мы уничтожали, точнее, хотели сначала уничтожить э, зергов, которые потеряли хозяина, но они э, благополучно вступили с нами в, как сказать, союз и стали нашими зергами. Не знаю, почему здесь это невозможно. Возможно, просто навсего Керриган не настолько сильна, как в будущем она станет. Возможно, в этом вся соль, соль вся проблема. И как бы там ни было, мы, короче, должны уничтожить сегодня из наших братьев зергов. Так, ну что, да, развиваемся. Сейчас у нас больше-больше кристаллов будет. Я поставлю, наконец, умутрождение. После этого можно уже будет заняться постройкой второго инкубатора и собиранием войск для нападения на эту базу. Кстати, я так понимаю, здесь, наверное, нельзя даже забраться по-нормальному. Тут надо высаживаться сверху на эту базу. Что, конечно же, доставляет некоторые неудобства при вторжении на эту Слизь. Так что надо нам по-любому, значит, строить логово. После этого логово мы улучшим наших оверлордов и выселимся здесь с нашими войсками на землю. Потому что, конечно же, одними муталисками я там прорваться ну, навряд ли смогу. Хотя здесь, по сути, нету ни одного, ни одной спорки, которая могла помешать им, только одни гидролиски. Так, давайте продолжаем развивать. Так что я даже не знаю, смысл был, был ли стоять. А, не, не не не не я ошибаюсь. Вот, есть заход наверх. Так что проблем, по идее, не должно быть в дальнейшем при нападении. Так, ладно, пока что развиваем базу. Омут рождения вот-вот появится. Так, давайте-ка еще рабочих. Еще рабочих, эволюционную камеру давайте-ка поставим. Можно уже несколько рабочих было бы переслать на газок. Сейчас вот, который новый появится, тоже на газок пойдет у меня. Так, создаем зерглингов. Плюс давайте-ка установим логово. Да, можно было бы скорость еще добавить. Отлично. Быстро мы развиваем логово. Конечно, я, наверное, сильно поспешил, потому что... Все равно, так или иначе, мне же нужно строить здание. И, и, как бы, логово, по сути, я улучшаю лишь для того, чтобы можно было построить дальнейшие здания. А, у меня возможности такой особо-то и нету, потому что просто на всем минералов и а, газа очень мало. Ладно, короче, есть свои минусы, я думаю, мы с этим справимся. Давайте-ка, давайте кстати, еще пещеру гидролитскую поставлю сразу. Тут можно было бы как раз-таки подземную колонию установить. Так, где у меня кнопочка-то? Я вот не играл с того момента, пока вот, прошел предыдущий стрим, по сути, да, я ни разу не заходил в StarCraft, пока что не до этого было. Вот время появилось. Кстати, я так подкасты не сделал, да, прошу прощения. Как-то вот, ну, просто, не знаю, ни времени не хватает, ни как-то я не могу свои мысли сконцентрировать, о чем мне вот именно заострить внимание во время этого подкаста. Подкаст, кстати, очень нужен, я считаю, канал, надо записать все-таки, наконец, уже поставить точки над «и». В чем, так сказать, соль последних вот этих видео по Старкрафту, что вообще ожидается, что ожидается нового на канале, какой новый контент будет. Так что, конечно же, я все-таки выпущу этот подкаст, наверное, все-таки завтра постараюсь, да. Утром есть дела у меня, потом уже днем, наверное, вот я как раз запишу, и вечером он выйдет. Предположительно Надо записать, надо, я это понимаю Прекрасно Много людей просто не понимает в чем Проблема канала, что вообще происходит На ней Почему я не записываю Тот же самый, например, Mountain Blade Или какие-то другие игры, которые многие Ожидали увидеть на канале, ну Так что да Надо этим вопросом заняться Не беспокойтесь Все будет так, ну что, мы можем, в принципе, построить уже гнездо королев. Мне вот интересно, они могут заражать зергов. Наверняка могут, я так думаю. Но неужели они не смогут? Это было бы глупо. По-любому смогут. Логовые осквернители, кстати, у нас появилось. Осквернители, я уже, конечно, смутно помню, кто это такие. Потому что во втором старике их нету, насколько я понимаю. Так, давайте, кстати, еще здесь я поставлю строение на всякий случай. Вдруг они попытаются с этого еще направления на мне напасть. Ну и что? Армия уже, в принципе, готова. Можно было бы попробовать штурмануть. Я не знаю, сколько там у него войск, но я предполагаю, что уж прям не супер целая куча. Так, давайте-ка пока еще с спорку. Ой, давайте на колонии еще одну поставим. Ну все, заходим на хай-граунд. Так, ну что я тут вижу? Довольно много войск. Довольно много войск. Еще тут у нас.. Все, в принципе, мы вынесли. Основные оборонительные не сооружения. Правда, с этой стороны, походу, меня сейчас нападут, блин. Как раз вовремя они решили совершить свое нападение. Да, да, точно нападают. Сейчас они придут на всеми основными войсками. Так. Опа, какие-то подкрепы пришли у них, я смотрю давайте разберемся с ними смотрите у них войска приходят постепенно Да нет, мы уже тут все вынесли, что они тут еще ранять, я не знаю Все-таки никакого нападения не было, слава богу, там был всего лишь один-навсего зерглинг который ничего так и не сделал, просто полетал, побегал рядом, да и умер. Улучшаем дальше наш ульей. Давайте перекидываем, конечно же, туда каких-нибудь рабочих. Так, что это за хрень? Ну, или не надо было улучшать, конечно. Может быть и не надо было, потому что видите еще сколько он будет. Сколько мне надо, точнее, добывать, чтобы можно было поставить ули. Много времени впустую проходит. Ну ладно. Тут довольно много минералов, так что. Я думаю, мы сможем быстро бустануть нашу армию. Они решили еще сюда инкубатор поставить. Вот смотрите, какие они наглые. Идите сюда, ублюдок. Еще войска идут. Они что ли по умолчанию сюда забиндены? Чтобы они когда появлялись, шли сразу на эту базу. Так, всех сюда рабочих. Ай блин, уже не смогу наверное да, исправить. Так, давайте да, еще возможно закапывания сделаю. Чтобы здесь потом эти парниши закопались. Когда кто-то будет появляться, просто их выносили бы. На этом направлении, в принципе, все нормально. Я думаю, если даже нападут, мы сможем отразить атаку. Так, так, так, куда вы поперли-то? Угу, база почти что появилась вторая у меня. Давайте, добывайте во все. Можно было бы даже тут, в принципе, эволюционную камеру поставить рядышком. Вот так. так, ага, все туда, рабочие бегаем. Так, закопайтесь. продолжаем улучшение ну давай давай давай Так. Здесь все у нас почти что улучшение сделано, да? Так, построим, давай-ка я да, построим еще раз кренители, посмотрю хоть что это за вещь. Не Не постоянно они сюда идут, постоянно здесь умирают. Не, ну мне, конечно, это в плюс, то, что они умирают. Я как бы не против, пускай они сюда приходят. Умирайте, хоть сколько вам угодно раз. Так, я бы хотел, наверное, туда закинуть еще побольше зерглинга, потому что я им улучшение-то дал на еще скорость атаки. А, сквернители это вот эта вот ерунда, да, которая сейчас я видел. Ну-ну-ну, точно, да. Это вот эти сквернители, которые, по-моему, могут блокировать атаки определенных юнитов, если не ошибаюсь, что они еще делают. Ну, такой отряд поддержки. Чистый. Способность чуму развить. Давайте посмотрим, у нас будет такой тестовый... Тестовая битва будет. В общем-то. Так, что-то я не понял, что тут летает. Ага, вот они приперлись. Ну отлично, гидра у меня тут прекрасно справляется, тем более, что она сейчас с улучшениями уже определенными. А вот мута у меня без улучшений, поэтому она очень слабая. Вообще ни на что не годная мута. Так, тут еще у нас пока панциры развиваются. Так, еще парочку осквернителей. Темный рой. Так, окей, ожидаем улучшений пока. Да ямно, сколько надо надзирателей? Просто дофиги еще нужно надзирателей. Так, можно было бы шпиль поставить, попробовать муту прокачать еще. мы-то не атакованы. Все нормально. Так... Не надо мне. Все под контролем. И поглощение на это то же самое, что и у Керриган было. То есть, он типа поглощает соседний отряд. И таким образом он может э, восполнить свои, свою энергию и Наверное, своей жизни. А темный рой он автоматически, да, применяет? Понятно. Так, еще давайте-ка я делаю дополнительного оверлордов. Так, тут улучшение закончилось. Mm -hmm. <связываю> uh <-huh. связываю> так, все, убежал от нас Давайте его догоним Займемся теперь улучшением аверлордов, может быть это понадобится. Так, угу. так ясно. Тут у него еще одна база, и причем вот попробую как раз сюда и нужно аверлордов мне будет кидать. Потому что там нету возможности залезть наверх Но ну, по крайней мере вот здесь нету. Может быть на дальнем Конце этого осколочка Вражеская база Может быть и есть возможность залаза Сейчас мы это узнаем точно Так Ребят вам сюда не надо Уходить не, нету. Короче, надо по-любому, значит, сюда будет высаживать. С помощью верлордов войска. Ну, либо, как я вот уже делал много раз. Не, кстати, дальний обзор нам как раз-таки не нужен. Либо, как много раз я делал, просто муты брать и нападать. Все больше и больше у меня войск. Какие-то улучшения были сделаны. А, ну это, наверное, усквернители касаемо. Ну-ка, давайте поглощение попробуем сделать. Ну да, точно, поглощает какой-то соседний отряд. С Со этим ему дается энергия и запас. Запас жизни дополнительно. Так, ну что, надо оверлордов. Я их почти все, наверное, отослал туда, вниз. Да, они почти все у меня внизу. То есть, оказывается, они не сильно-то и сейчас нужны. Что это? Опять рабочий прибежал. Опять какой-то самоубийца. Эволюция задержана. Эволюция задержана. Угу. Ну, у меня уже, на самом деле, почти все улучшения, да, сделаны? Эволюция почти все. Задержана. Не совсем все. Вот, например, вот это еще улучшение осталось. И все, я так понимаю, уже больше не остается Так, ну ладно Что у нас тут по войскам? Давайте собираем оставшиеся какие-то войска И начинаем туда высаживаться. Ну, кстати, можно было бы тогда попробовать тоже закинуть причем две штуки сразу я закину. И давайте презерлимдов сюда еще. Ну, я думаю, такого десанта мне вполне будет достаточно. Причем еще сюда муталиски присоединяются. Все-таки тут совсем мало территорий. И, по-моему, там просто нету каких-то производственных мощностей, которые могли бы создать войска. Шума, она то есть просто заражает их, да? Угу. Наверное, против тиранов вот эта способность очень при приличная на мой сторону. Темный рой, вот правда, я не знаю, что такое, к сожалению. Ладно, пока что давайте залазим обратно. Короче, тут и ничего особо-то и не было всех мы их уничтожили очень быстро так. Угу. опять идет умирать Хватит умирать уже. Я заколебался вас убивать. Так, оверлордов мы уберем. Наверное, сейчас они мне не пригодятся. Раз уж тут можно пройти спокойно, то давайте это и сделаем. Он, кстати, неплохо дамажит, я смотрю. Эволюция, <связывая> <связывая> Давайте пока что дальше в атаку. Так, тут страж прибежал. Опа-опа-опа-опа, ультра-лиск. Но нет, уже с такими улучшениями ему будет тяжеловато меня убивать. Я эту клавишу нажимаю Ну все, тут чисто разгром А, вот что он делает, видите Туман Хотя я не понимаю, они все равно нас атакуют, получается, через этот туман. По-моему, это чисто касается только технических или, ну, то есть механических это юнитов. Вот их не стражит. Ох, как быстро он атакует, жесть. Смотрите, просто один зерлинг может просто половина базы расхерачить очень быстро. Ну ладно, не база я имею в виду, а вот половина сперки. Жестко, ребята. Так, что тут опять рабочий летит? Да, опять рабочий бежит к нам. Ну ладно, пока пропали, что там у них дальше. Есть какие-то войска. Так, так, так, так, так. Блин, не успел. Так, тут спорочка, я смотрю. Узориться. Да и кстати она бы зариться все бы не смогла там, по-моему, это уже как детектор еще работает. Так, давайте-ка все муталийские дети попытайтесь рошануть. Ну у вас, в принципе, это великолепно получается. Ай-яй-яй-яй. Так, там страшно, если надо от него убегать Идеть в атаку туда Так, ну все, их ихнюю базу туда расфигачили Ой, жестко, они так быстро ломают Так, ну все, тут уже просто нечем, нечего атаковать, вы не следить. О, спина у нас Ну-ка, ну-ка, что там у нас? Все-таки убили его. Ну-ка, а чума, а чума до конца не убивает, да? задание выполнены я ожидал что будет больше по времени 29 минут это все заняло у меня